Добрый день, уважаемые коллеги! От имени Казанского Федерального Университета рад приветствовать вас на открытии Второго Международного Алтаистического Форума. Казанскому Университету, основанному согласно указу императора Александра I в 1804 году, с самого начала была отведена роль Центра Науки Образования и Просвещения практически для всей восточной части Российской Империи. Поэтому исследования в области востоковедения стали в университете одним из главных академических направлений. За двухвековую историю университетская ориенталистика в Казани пережила разные периоды от рассвета до полного исчезновения, а затем от разных по успешности попыток возрождения до полного восстановления уже на базе Казанского федерального университета. Сегодня Казанский федеральный и Алтайские государственные университеты связывают давние дружеские и профессиональные связи. Особенно они окрепли в последние годы. Наиболее активно идет развитие взаимоотношений в сфере изучения алтаистики и тюрко-татарской истории. Историко-археологические изыскания, проводимые учеными КФО и Алтайского университета на протяжении многих лет, включая комплексные междисциплинарные исследования, позволили собрать богатый археологический материал по истории и культуре турских народов, в том числе накопленные данные по вопросам письменного историко-культурного наследия нашего татарского народа. Кроме того, Казанский университет является членом Ассоциации азиатских вузов, формирующие единое образовательное пространство в Азиатском регионе, где наш университет заинтересован в тесных интеграционных процессах серии высшего образования, расширения академической мобильности и культурных связей. Казанский университет обладает уникальным опытом в создании специализированных научно-образовательных центров серии археологических и историко-культурных исследований. Например, созданная нами и эффективно работающая международная полевая археологическая школа в городе Болгар, в которой участвуют представители более 26 стран, может служить площадкой для расширения научных и образовательных связей между нашими организациями. В рамках международной школы молодых ученых возможно также организация тематического курса «Золото Алтая» по проблемам алтаистики и тюрко-татарской истории. Алтеистика активно развивающаяся научная дисциплина, обращенная не только в прошлое, но и в будущее. Сегодня в нашем Казанском университете активно работает кафедра алтаистики и китаеведения, которая включает секции китайского и турецкого языков, Институт Конфуции, Корейский центр, ассоциированный с Международной академией Корееведение и центр японоведений. Раз в два года у нас проходит Международная научная конференция Ковалевские чтения. В рамках международной конференции Россия-Китай и форума актуальные вопросы преподавания китайского и восточных языков в 21 веке выступали известные специалисты-алтаисты. Уверен, что такое сотрудничество имеет очень хорошие, блестящие, я бы сказал, перспективы. Желаю! Всем участникам форума крепкого здоровья, продуктивной дискуссии, успехов в работе и всегда ждем вас, уважаемые коллеги, в Казани, в Казанском федеральном университете.